Доверьте заботу о своих вещах лучшим. Зарегистрируйтесь в Фаберлик и получите стиральный порошок и кислородный пятновыводитель в подарок. Универсальный порошок Фаберлик эффективно отстирает благодаря инновационному комплексу, разработанному в Германии, а также предотвращает появление желтого и серого оттенков на вещах. Порошок полностью выполаскивается даже из самых плотных тканей, не вызывая аллергического и раздражающего воздействия на кожу. Он экономичный – 800 грамм порошка дом Фаберлик приравнивается к 3 килограммам обычного стирального порошка. А главное, наш порошок безвреден для здоровья. Его изготавливают по европейским стандартам безопасности без фосфатов. Пятновыводитель отлично работает в паре с порошком во время стирки. Он эффективно выводит как свежие, так и застарелые пятна различного происхождения. От пота, травы, крови, фруктов, соков, чая, кофе, вина, жирных соусов и многого другого. Также он идеально подходит для замачивания. Попутно устраняется он выполняет неприятные запахи, а еще его используют для чистки посуды и кухонных принадлежностей. Как же получить эти два подарка? Выполняйте простые условия. Первое. Зарегистрируйтесь на проекте Фаберлик Онлайн и получите моментальную скидку 20% на весь ассортимент.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 в свой заказ по новому каталогу стиральный порошок и пятна водитель абсолютно бесплатно но самое приятное, что эти подарки всего лишь первый шаг большой стартовой программы шаги со второго по девятый это наборы лучших хитов Faberlic по фантастически низким ценам со скидкой до 90% процентов. международный интернет-проект Faberlic Онлайн желает вам приятных и выгодных покупок